Он такой э, пред, знаешь, как э, во всяких э, фильмах, там сначала типа, актеры, аксёры, базары, там, там, я, я, я такой крутой, да? Походу видео про пресс я буквально ну, на, на, на две недели отложу, потому что мой пресс пропал. Всем привет, с вами Андрей Данюшенко и, и, Андрей, и Андрей Терещенко. Мы вдвоем проходим тренинг по Артема и сейчас идет двадцатый день. По эффективности. Да, да. По, по, по эффективности. Так уж получилось, что мы живем в одном городе. Сегодня нужно сделать то, что мы никогда не делали. Итак, сегодня у нас будет обалденное занятие на самом деле. Сейчас мы вам покажем все. Да, потом сейчас, сами еще да, Мы сейчас провели основную тренировку физическую и решили сегодня поучаствовать в Тайбо. Это такое фитнес-аэробика. Сейчас мы покажем вам все. Сейчас, сейчас да, Мы сейчас присоединились к группе. Шесть, пять, шесть, семь, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз Такая здесь дежуха идет. Мы сейчас присоединяемся и присоединяемся и отколбасим еще один час. По-взрослому. Давай, давай, не-не-не, все. Подходи. Давай, начинай потом. Давай мы концовку сделаем туда. Честно. Ну, у нас у нас, короче, видео счет тоже Да? Да. Чисто. Женя, идем к нам. И, и Юрий привет передадим. Юрий? Да, идем к вам. Скажи, ты же тренер у нас. Уже на сборный тренер. Да. Я здесь попал, да? Ну, да. так, скромненько так, значит, Все, так. Друзья, 9 часов вечера мы а, с Андреем в рамках чемпионата закончили заниматься. А, сделали сегодня, да, тайпо первый раз это делали. Мы первый тренер и а, наши превесные участницы подтвердят. Приходите, не ленитесь, не будьте.. Линивыми задницами, будьте хорошими попками, так что... Да, и теперь особый привет хотим передать Юре. Юра. Юра, привет. Мы наблюдаем за тобой. Юра, ты пришел, быстро собрался и пришел сюда. Если ты крепок, тело выдержит, все. Здорово, Алексей, я очень здоровый друг. Давай, Юра, давай. Все, ждем тебя, наш друг. Футбол